Всем привет! Меня зовут Иван, и я руководитель отдела по цифровой медицине и стоматологии в компании iGo3D. И сегодня мы с вами разберем один из самых популярных и интересных лабораторных сканеров. Как вы смогли уже догадаться, это сканер корейской компании DeGrid of Freedom, сокращенно DOF, модель Edge. Этот сканер относится к типу цена-качество, хорошая стандартная рабочая лошадка для лаборатории или клиник. Внутри него находится мощный проектор и две камеры 1.3 Мп. Давайте подробно рассмотрим его комплектацию. Начнем, пожалуй, с маленькой коробочки. В ней у нас лежит провод на 220. USB флешка с ПО и пластилин для крепления на специальную поставку, которая находится в наборе, который мы сейчас с вами рассмотрим. Перейдем к базовому набору комплектующих для сканирования. Здесь у нас находится в специально упакованном кейсике платформа для калибровки, специальный набор для мультидайв. Это значит то, что вы можете за раз сканировать до 7 штампиков. Плашки высоты на магнитах, которыми вы можете регулировать высоту сканирования. Что очень важно, это специальная подставка под артикулятор или оклюдатор, в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Плашки под пластилин, чтобы моментально ставить и снимать модельку для сканирования. И одну из самых крутых штук, которая мне больше всего нравится, это универсальная плашка для крепления. То есть у вас здесь есть 6 пинов, которые откручиваются. И благодаря тому, что вы можете один пин вкрутить в другой, вы можете фиксировать любую модель, любой высоты, любой сложности. Ну и, конечно же, специальная тряпочка для протирки оптики. Кстати, одна очень интересная деталь. В месте, где у сканера находятся у нас камеры и проектор, нету защитного стекла. Это позволяет увеличить точность сканирования объекта. Для старта нам необходимо прикрепить две плашки уровня высоты на площадку сканера и сверху закрепить специальную калибровочную пластину. Далее будет производиться калибровка. После окончания калибровки, в зависимости от того, какой вид работы мы будем сканировать, мы определяем уже необходимую нам подставку. Либо это подставка под модели, на которой крепится пластилин и уже происходит сканирование. Либо со снятием одной из плашек высоты мы уже фиксируем, допустим, оклюдатор в универсальную подставку и уже сканируем оклюдатор А когда необходимо нам использовать артикулятор, мы берем специальную площадку, фиксируем ее и можно уже ставить артикулятор для сканирования. А как правильно работать со сканером и его фирменным программным обеспечением вы узнаете в следующем ролике. Поэтому обязательно нажмите лайк этому видео, подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчик. Меня зовут Иван, увидимся!